Как вы думаете, кто сидит в коробке? А сейчас я вам покажу, кто там находится у нас. Ты где там, малыш? Вот кто у нас тут. Вот кто сидит. Малыш! Да? Малыш! Мы нашли его возле подъезда и забрали домой. У него глазки закисли. Наверное, конъюнктивит. Я сейчас буду обрабатывать глазки. И вот он у нас уже переночевал. Да? Переночевал, покушал, да, водичку попил. Мисочку с едой я уже забрала и помыла. Вернее, из-под еды, потому что еду он уже съел. Ой, глазик блестит, ой, глазик блестит. Ну и ночью он немножко побегал здесь по балкону, да? Да? Котенок, будем глазки лететь. Ты где? Куда? Вот он так боится. Но пока еще да, боится. Котенок. Но однако вчера он очень шипел, когда мы его пытались забрать. Покажи глазки. Ну тебе зимой. Сейчас полечим глазки. Это мальчик. Глазки сейчас полечим, малыш. Да. Я заварила ромашечку. И сын решил назвать его Флэш. Но я предлагала Седрик, потому что это серенький котенок. Так, мы ему купили уже лоточек. Но лоточком он пока не умеет пользоваться. Я смотрю, что он нигде вроде бы еще не накакал. Купили ему вот такую игрушечку. Она удобная. Оп. Да, удобная очень игрушка. Но пока не давали ему, потому что... У него глазки закисли, глазки обработаем, и потом он будет играть. Так, я заварила ромашечку. Из пакетов у меня вот перчаточки. Это пакетик, чтобы бросить вот эти ватные турундочки. И сейчас отдельные каждой турундочкой, по одной турундочке, буду брать и их промывать каждый глазик в отдельности. Тут всего 6 штук. еще раз на него, на него посмотрим. Привет! Привет! Флэш! Флэш! Ты Флэш или Седрик? Ты кто? Ты кто? флеш или Седрик? Ты мой хороший! Не шипит, ничего. Вчера шипел, сегодня нет. Ну, не знаю, как сейчас будет себя вести. Я попробую его взять. Я приготовила полотенце старое. Чистое полотенчико Вот такое. Приготовила, чтобы взять его, промыть ему глазки. Вот. Открой. Ну ты чё, Ты чё? Ну, Боишься глазик открыть, потому что он у тебя заплывший был, да? Давай да, возьми. он не знает, что происходит. Вот этот глазик больше был заплывший, вот этот вот. О, вот, да, он И открывает он... Глаз! глазки! Ой! Ну смотри. Все хорошо, да, котик? Нет. Смотри, там снимается? Да, сейчас снимается. Ну открывай глазки, не бойся. Видно теперь тебе? Котик все? уже прозрел. Видно теперь тебе, Ё, да? Мудрый код. Теперь видно все щелочки, куда можно спрятаться, да? Да? А тут вот да. что-то наносики еще. Ну, все, все, ну мы все. потом вечером еще промоем но это глазки, потому что мы так. Ну, типа, ты зазмулился. Открывай базочки, открывай. Даже этот солнце немножко идет, вот. вот так вот. Открывай. А, все, да, вот открывай. Ну что ты видишь? Открывай. Ты рассматривает твой рисунок на футболке. Открывай, не бойся. Этот глазик вот у него больше был забывший. И тот глаз Кто тоже там? немножко открой, а то он тоже немножко все хорошо. Хорошо? Да, все хорошо. Он сейчас откроет их, потому что он уже, понимаешь, не привык. Ну, но... глазки открывай, глазки кинули. Вот эти свои глазки. Рисунок. Глазники. Этот вот не косит, это. глазик у него не знаю, или косит такое ощущение да что Покосит. вот этот глазик как бы выпуклый да может он немножко сонный Это, может быть вот, вот в этом больше воспаления просто в этом глазике За открывай не, не бойся все давай открывай тень все есть ну чего о все ну, смотри молодец. у него нету косо хотя неважно сейчас у него глазки он еще маленький да может глазик был заплывший он не открывал его он его не открывал а сейчас он его будет открывать потихоньку, да? Так, ты да. чего не шипишь на нас уже? Нет. Давай почешим за ушко. Почешим. Он такой. О, Ой. как приятно. Ой, как хорошо. Он должен понять, что мы ему приятно. Делаем добро, да? Ой, как хорошо. Да? Потискай. Да, вот так. Ой. Ну все, давай его за ушком, да? Вчера обработала, кстати, его от <космот> Блох и листов там какой-то препарат на холку. Вчера весь ему дала. Ну, смотри, Балтий, глазки и... закрыл. Ну, еще бы такой тигр. Так такая шипучка, да? Такая шипучка. <смот> а на ушках кисточки, смотри, кисточки на ушках, да? А покажи свой ротик. Ротик будешь кисточки? показывать? Не надо. Не хочет Смотри, мордочка, как у тигра, да смотри. Да, да. Прям точно, как у тигра. Давай, Тигр, почешем тебе, почешем. Ой, как ням, приятно. Ням, да? ням, Глазки ням, еще ням, будем промывать вечером. Ням, ням, ням, ням. Мне кажется, вот этот глазик как будто немножко выпуклый, нет? Я не знаю, может это шост. Хотя, не знаю, Но я не понимаю, что Он не открывал. Мам, ты усики ему, не трогай усики! Да ничего с ним не будет. Усики это у них как нос, ты че? Усики серенькие тоже у него, да? Ой, типа И неприятно, когда Ты чего, пьешь? на нас не шипишь уже, да? Дай да. клади Подожди, вот этот глазик, видишь, он уже опять что-то там не пошло. Ну, будем промывать вот левый Вот, видишь? правый глазик. А вот сейчас он закрывает его. Да, правый глазик. А сейчас открывает. Вот, потому я. что я ему тень делаю, да? Правый глазик надо промывать. Ты хороший. Новорожденный. Котик. Хотя ему месяц. Месяц, но... наверное, да. И все равно. Котик. Ой, ой, ой, Так ушки? Как выгляят? Да ушки, по-моему, чистые. Я ничего такого плохого не вижу в ушках у вроде. В ушках? Ну и типа, Да? Не трогай, не трогай. Ну, ушки такие мягкие. Вот видишь, опять гной пошел, да? Сейчас у меня просто урundosочки закончились. Ну мы. Да мы тебя очистим. Вечерочком, да, промоем. Сейчас Давай пока... еще клади. Ой, типа, ну что, лучше видно, да? да? Лучше видно уже, да? Там котик, ну, Лучше уже видно. Ну конечно. Ну, все. ну, конечно, Это. лучше, да? Сейчас покушать ему дадим. Ой, давай за этим ушком почешу. Ой, тебе по чешу. давай почешу. А не ну, жарко? Ну, жарко, конечно, да, немножко Ну, подумаю. они привыкли, у них же шутка всегда. Видишь, глазик более проблемный, правый. Ну, почистим, и все будет хорошо. Берут, да, надо несколько дней, прям, я не знаю, всю неделю, наверное. Ну, все, давай отпускай. Какое время? Ну, ушки. Не знаю, уж ушках я ничего плохого не вижу. Ну, почистить надо, конечно. Мой какой зимой молчим. Ну, что, может, так его прям положить в этом? Ну все. Все, иди к себе. Лоски к себе. Так. Давай водичку ему. Ой, все, вышел, вышел. Какой котик. Все, хорошо, он глаза уже хорошо открывает.